Всем привет, мы на болоте, мы на болоте, это Верховская болотце, ягод в этом году нет, но мы не сдаемся, мы потихонечку собираем, вот такая вот мелкая, ай, уже... Мунется, зрело. Вот так вот сейчас по чайной ложке. Может быть чего-нибудь не собираем. Тогда в кусты раздумывать некогда. Сегодня каждый должен проявить себя. Вот Вот всем детям России в день бы пять ягодок, ну и дети были бы здоровее и вкуснее. Дрюха заработал двумя руками Сейчас он заработал интереснее. Была бы у него третья рука, он бы и ей брал Запасная рука Вот вот такое. Я план свой сделал. Мы тут неплохо поползали. Конечно же, ягоды остались. Есть. И все тогда. Тогда все. О, будем выходить. Так. Не скажу куда, но будем выходить. Там же юг! Культура!